Привет! Сегодня будет обзор на Альфа-банк в Казахстане. Это удобный банк с хорошим обслуживанием. Присутствует большое количество банкоматов и терминалов, а также интеграция с электронными платежными системами. Имеется широкий перечень кредитных продуктов, рассчитанных на разные категории населения. Отношение к заемщикам лояльное. Можно взять займ при уже имеющейся суде, если кредитная история положительная. Данный банк работает в городах Алматы, Аксай, Актабе, Караганда, Кокшитау, Павлодар, Уральск, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Семей, Астана, Нурсултан, султан Экибастус, Актау, Атырау, Шимкент, что представляет собой Альфа-Банк в Казахстане. Если возникла необходимость в дополнительных средствах, всегда можно обратиться в Альфа-Банк, онлайн-заявка на кредит доступны непосредственно на сайте этого финансового учреждения. Клиентам предложены различные программы потребительского кредитования, а также займы на покупку недвижимости, автомобиля или рефинансирования. Возможность удаленного оформления позволяет существенно упростить процесс, ведь заемщику не нужно тратить свое время и обращаться лично в офис. Достаточно заполнить специальную форму и дождаться решения кредитного консультанта, которая будет отправлена СМС-сообщением или письмом на электронную почту. Условия потребительского кредитования наличными кредит наличными предоставляется на срок от 6 до 48 месяцев. Сумма от 150 тысяч до 3 миллионов тенге. Если взять минимальную сумму в 150 тысячах на минимальный срок в 6 месяцев, ежемесячная выплата составит 26 744 тенге. В заявке нужно указать свои данные, контактный телефон и информацию о платежеспособности. Если она пройдет предварительное одобрение, с заемщиком связывается кредитный консультант и в телефонном режиме заполняет дополнительные пункты анкеты, а также задает ряд сопутствующих вопросов. После этого анкета проходит повторное рассмотрение и клиент получает решение, что занимает в большинстве случаев не более нескольких часов. В случае одобрения заявки деньги можно получить на руки в отделении банка. Получение кредитной карты в удаленном режиме можно в течение нескольких минут отправить заявку на получение кредитки. Это достаточно просто, нужно только заполнить анкету заемщика. При внесении данных нельзя допускать неточностей, это будет воспринято как недостоверная информация, что приведет к отказу. После одобрения заявки кредитка отправляется клиенту курьерской службой. Первоначально на ней присутствует минимальный лимит средств, который можно расширить, если постоянно пользоваться судой и своевременно ее погашать. Кредитная линия возобновляемая, что обеспечивает дополнительное удобство в использовании. Требования к клиентам гражданства Казахстана. Удостоверение личности сын. Официальное трудоустройство. Стаж не менее трех месяцев на последнем месте работы. Возраст – от 21 года до 75 лет, положительная кредитная история. Возникли проблемы со счетом, что делать? Если возникли какие-либо проблемы с банковским или карточным счетом, их решить можно при помощи обращения в обратную связь на сайте банка, позвонив на горячую линию или же обратившись в ближайшее отделение за консультацией к сотруднику финансового учреждения. Варианты оплаты кредита заплатить необходимую сумму по суде можно при использовании терминалов «Альфа-банка» в банковском отделении, перечислением из любого другого банка, переводом с карточного счета в личном кабинете, а также через систему электронных платежей Киви. Есть ли возможность продления займа без штрафов? Если нет возможности выплатить займ своевременно, Нужно сразу обратиться в банковское отделение для мирного урегулирования данной проблемы. В большинстве случаев банк идет навстречу заемщикам и пересматривает условия пользования средствами, если для этого имеются веские причины. Чем грозит просрочка по выплатам? В случае задержки по ежемесячным выплатам предусмотрено наличие льготного периода, в течение которого не применяются штрафные санкции. Если он окончился, но перечисления так и не было, клиенту грозит единоразовый штраф, а также на все тело кредита насчитываются повышенные проценты и пени. Подведем итог. Преимущества Альфа-Банка в Казахстане. Большой выбор кредитных продуктов. Выгодная процентная ставка. Большие сроки пользования деньгами. Удобное онлайн-оформление. Быстрое рассмотрение заявок обычно в течение рабочего дня. Наличие СМС-информирования, интернет-банкинга и других дополнительных сервисов. Недостатки. Ограниченный возрастной ценс. банк работает с клиентами от 21 года. Отсутствие специализированных кредитных программ для пенсионеров и студентов. Возможны задержки рассмотрения заявок при оформлении суды на большую сумму. Если вы хотите взять кредит без залога в Альфа-банке наличными. То специальную форму оставлю в описании. На этом наш обзор подошел к концу, если тебе ролик понравился ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.